И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек. Мы сегодня, как всегда, с вами продолжаем играть в Saints Row Get Weekend в аду Get out of hell Get, да, Get Weekend в аду У меня, кстати, тут недалеко есть мой ThinkPad Lenovo Это компук Дактер Мой, ну старый Уверен, уверены, что хотите выйти на рабочий стол? Да, нет. Собственно, тут. Ну, загрузить игру надо. Так, проникте в потайную комнату 65%. А, хранение на 65%. Вот тут вот. И будем играть, потому что ну, нам нужно прокачать еще гетто. Кинзи надо прокачать, короче. Много нам нужно качать с вами, ребят, тут. Так, стоп. Надо так, надо на е. Открыть дверь так и посмотреть, что нам нужно. Где, точнее. Где этот. М -м так. Практически все тут прой пройдено. Но нам нужно еще выживание тут немножко пройти, так скажем. Адская скорая помощь, адская крестная. Значит, выживание без 1 из 30. Не.. Просто хотел, интересно, ребят, хотел посмотреть, как это будет выглядеть, если, например, у меня боссом святых будет женщина, и... Ну не, ну все равно, босс святых должен был быть мужчиной, так-так. Потому что это же Saints Row, это игра про мужиков, для мужиков... Продолжаем, короче, с вами нахождение нашего Аду, блин. Наше путешествие по Аду продолжается. Спасибо Джонни Гетту, который нам это все делает. Ай, адская колесница! Кресло Гидон на пушку, даже не знаю тут, ну не надо нам походу этого изменять. Так, тут было задание, а сейчас его нету, так, вроде как, ну нету, как мне кажется. Это, то есть смотрите, это про тех святых, но не про тех святых. Это о, во, уже практически висят. Только тут алтарь еще надо нам сделать. Ай, блин, лёшка что Тут что надо сделать? Тут чё... А-а-а, растаптывание? Понял, так. Сила растаптывания, так. The search was long, but in time our heroes discovered the ability to bathe their enemies in the holy light of the Lord. Нет, так лучше на, наверное, мне нужно было бы кра... кресло гидон качать на самом деле, но я не знаю. Мне нужно было бы на кресло гидон поставить. Алтарь, вернусь, так, и это... Ну, тут, на... Ладно, вот, может, даже вот так. Элемент растатывания, С. Так. Сто процентов, и станет завершной, и сто процентов я король пустоши стал. Пустоши наши! Впро... Начнём за лучшие душ в нашу команду, и скоро месть королевы Анны снова будет наводить на всех хуже. Ну да, черная борода. Это твой корабль, мисс Анны. Черная борода был доволен. Возможно, для кого-то пустоши представляли небольшой интерес, но для черной бороды это было все, что нужно. Труднодоступное доступное место для хранения сокровищ, где он мог жить как король преступного мира. Угу. Угу. Хорошо. Не, ну мы помогли Черной Бороде его пустоши отбить, э, и поэтому так, так, верно Черной Бороде э, помешан, пор, помешать свадьбе, помешать свадьбе, Черной Бороде мы помогли, так. И yes. как старый, добрый принимайся. Точнее, смешок. Сейчас не будем жать на кнуку. Мне нравится убивать. Прекрасно. Идеально. Перфект. Мрачный смешок. Ну, с какой стороны посмотреть? Потому что с одной стороны у меня цель, с другой стороны я этого не вижу вообще. Буду еще копить до да, сотни блоков, потому что ну, мне надо это... Четыре, так. Черта страны на Буду копить до того момента, как я смогу прокачать свои суперспособности, так скажем, на новый... На новый этот, на новую эту тысячу вывести. И смогу, наверное, когда-нибудь. Глиф рядом. Я в арсенал побежал. И все. Пойдем как сорняк. боеприпас лучше так на кресло я креслом очень сильно пользуюсь дофига и на квакер тоже можно приобрести и купить или улучшить оружие так улучшим нет купим точнее это не надо это эм, дробовик выживатель тоже не нужен этот нет это все прокачено на сто процентов это так это в кино тоже Урон с рывчаткой надо качать. А, дальше все недостаточно этой расплаты на три уровня. Куда надо ехать? А тут может недалеко, собственно. Так, а в другое место надо? По другому пути надо? Так говорили бы, что по другому пути надо и все. Еще плюс. Тысячу расплаты и все. Музику я люблю, но, честно говоря, в Saints Get Out of Hell не особо. Мне не нужно дурную славу обнуть, а нужно улучшить оружие. Полностью прокачано, ну нет, еще надо и десять тысяч следующий десяточку дам принять. А где. А, сюда. Хотя если... А я ведь реально хотел увидеть, как этот грех будет выглядеть. В Saints Get Out of Hell. Грех под, под названием похоть. Глиф рядом, так. Потом, короче, мы с вами, когда, наверное, на самом деле эту игрушку пройдем, мы с вами будем э элементы святость F3. А, даже можно не F3, у меня на F3 просто свет погасит и поклонение. Ну вот и все так. А стоп, элементы на поклонение аж. F3. Я поклоняюсь вам, спасибо. Oh, oh, oh. А ты художник? Агам, так стесн. Палк. Палк. Раскопал. раскопал, Там, пам, пам, пам. Так, идем. И им еще, пожалуй, этот райончик. Ну, это тут вот. Выживание в аду. низкая И бежим туда, так. Бежим к выживанию. Потому что следующим нашим курсом, если вы не забыли, у нас следующим курсом будет убийство. Убийство сатаны. А вот, там всем конец. Два из враги посильнее. Всем кровь. больше денег. Эй ты, простая смертная душонка. Иди сюда, на Это, собственно, как в Saints Row 3. Мы тоже с вами, как и в третьей части Saints Row, значит, делаем Ай, блин, ршкин короткий. А ты их художник? Блин. Ну да. Ну да. Так полностью в основном так а кресло Геддон не на кресло Геддони полностью 7 орудий гордыня так раз 1 3 4 5 6 7 стоп аквакер это не, не оружие не оружие греха кстати реально квакер это не оружие греха во-первых нужно купить боепасы не надо назад надо по смотреть, квакер или ультр. не лучше квакера я купил, ну и с ним лучше не буду расставаться, потому что особый череп, шута и темная винтовка. Принять. Угу. Ребят, так, надо на посмотреть. Это, эм, это место, собственно, у меня не захвачено, поэтому это место по людей надо захватить. Мне, в смысле. Гету, да и, да и не только Гету, мне тоже надо это место поизучать немножко. Квакер нужен. Квакер. больше демонов. контроль вертеп я так понял на самом деле наверное что это это место контролить надо сто процентов чтобы все я все прошел эту миссию я на самом деле уже, наверное, я прошел, я просто может не знаю даже, что я прошел, может, может быть, я и прошел на самом-то деле уже эту миссию, а у меня может быть ничего, так скажем, я нет, Гет осознал же, что я прошел, а я может быть еще не прошел, осо... не осознала, что я прошел эту миссию, ну Гет уже ее, да, ее уже прошел, как мне кажется. Поклонение, поклонять мне. Друзья. Ага. Эх, так умер последний святой на земле. Джонни Гет. Это место уже все вроде как со святыми. Тут у найдите три глифа. А Джекс. еще Джекса надо убить. Декс убит 12 раз. А сколько еще надо убить Декса, я не знаю. Не, ну он по идее уже 12 раз умер, поэтому. Если 13 раз, получается, надо его убить. Так, Влад. Я буду, да, я буду тебя пистолет Владом звать, потому что у меня друган есть, также смеется. Также ржет. Я не возражаю, спрашиваю, Влад, а что смешно он? А он говорит, да, ничего такого. Просто смеюсь, просто ржу и все. 79, так. 80 восемьдесят восемьдесят ну мы с ним так прикалываемся немножко Свист, ты ч а он говорит, да, ничего Вань ничего Вань. ты знаешь почему ржу как то он помню, мне говорит ты ч с СРУ3 проходишь? я ему такой, ну да, вообще-то да, это прикольная игрушка мне, мне сказали пройти ее много много ребят реально Реально, ребят, много ребят на Ютубе говорили пройти Saints Row 3. Ну, очень прикольная игрушка она оказывается. А это я не знал. Я вот и прошел ее полностью. И спустя, только спустя несколько лет, потому что вышла она в 2011 году как бы, я понял весь прикол и весь абсурдный, всю абсурдность этой игрушки. Я реально понял, ребят. God, this feels good. Yeah, feels good. Спустя столько времени я понял прикол этой игрушки. Ага. Вот реально спустя столько много времени. Столько лет. Не, ну, в 2011 она вышла, я вроде где-то в 2018 е скачивал тебе и так 2019, 20, 21, 22, 23. Спустя 5 лет я, да, спустя 5 лет я понял ее прикол, прикол, прикольчик этой игры, игрушки. И мне она понравилась, честно говоря, вот реально, ребят, понравилась игра мне. Вот. Черная борода, ты че? глиф чтобы открыть сундук нужно так а стопа какое так эм, ну ладно не буду я это честно говоря я не я буду глифами заниматься Но я не в смысле в том смысле что не хочу пока что тратить свои эм на, так скажем, на детектор этих обнаружений, этого глифа. Вспышка 1, вспышка 2, вспышка растаптывание урон 1, урон 2. Святое растаптывание, святое растаптывание урон 3. Растаптывание экзорцизм. Экзорцизм. Экзорцист не заделался. 23, толчок, урон 1, урон 1, так, увеличим урон силовым расстав, за ним максимальный заряд, я лучше прокачаю, потому что потом я знаю, что надо будет сатаной сражаться, и толчок, так, 10 и 10, 20, итого 20 нужно, ауру нужно получить, посмотрите. Не, не улучшение, а элементы. Вампир, холодная пламя, вампир, поклонение, так, улучшение, нужно и улучшение. Долговечность, аура поклонения, обаянная регенерация, это аура поклонения. Она, ну, собственно, и вот, собственно, и вот. Нет, пока что не делаем, не основные задания Дейна Вогеля делаем, потому что, ну... Так. где? Где знаки? Где знаки? Где глифы? Я чё-то не вижу. Джакс, ты ли этому? Святой! Прикольно, прикольный, крутой стой. Так, стоп-ал где? Ты... Посмотрите на появление казино. Первый бром вот так вот. Мон, блин in One. Это БТР. Вы дебилы! Хотите с простых обычных. С этих обычных пистолетов-пулеметов БТР свой разломать. Раздолбать даже. Вот дебилы, вот дебилы, ребятки, они реально дебильнутые. Дебильнутые. Это реально дебилы. Дэммильнутые yeah? Реально это похоже на Свинтроу-2 немножко Броня заплачена, плюс 1000 расплаты, нет, плюс 1000 очков и плюс 4000 расплаты Понял, поймал. 18 блоков, еще. Это дата-кластеры из 3, из 3, из 4 части. А в третьей части можно было реально творить всякую фигню и... Прикольно было, ребят. Ну, после прохождения буду, короче, заниматься этими поисками этих клифов. Гарда тачдаун. Дата-кластеров. Ну и после прохождения этой части буду играть в оригинальную четвертую Saints Row, в оригинальную четвертую. Нет, то есть это, ну. Не, ну созвучка, конечно, но все же. Обнули дурную славу, купить боеприпасы. Так, тебе не нужно, тебе не нужно. О, Квакеру надо, кстати купить улучшить оружие, так рукопашное оружие, так это прокачал, так тут осталось урон за 10 тысяч прокачать последний и так у тебя у тебя все прокачано, в тебе все вкачано есть, в тебе все, в... кроме урона во-первых, во-первых урон, во-вторых нужно джекпот качать, это нужно еще где-то найти 10 сто тысяч, короче. Это прокачано полностью, эм, дробаш. кресло Гедон прокачано на полную. Так, я креслица, кстати, не использую почему-то. Почему там почему так креслица, почему, интересно, я тебя не использую? Вот в чем вопрос Тут взрывчатка есть, эм, и особый череп шута есть. Ну ладно, так, ребята, и давайте, извините, мне надо ненадолго пойти и куда в одно место ну пока что подождете меня хорошо выходим короче на главный экран и давайте мы с вами все сохранили все сделали на пока что на пока что давайте короче всем пока пока до скорых встреч